По инсайтам для меня много было полезной информации на этом курсе, потому что э, в целом я получила такую базу знаний по внутренним коммуникациям, потому что у не, не меня нет образования на эту тему, и очень много полезной информации я получила. Самое главное, наверное, то, что я поняла, что нужна цель для каждой коммуникации. Я поняла, что есть разделение между э, задачами бизнеса и задачами HR, и что у нас в приоритете есть задача бизнеса. Но также полезно выделила себе информацию про кодирование информации и про неинформирование. У меня все. Спасибо большое.